привет друзья вот мы уже на реке сегодня поехали на вечерний клев приехали вдвоем с коллегой вот он уже обрыбился Одного окуня поймал я пока сейчас свой спинник настраиваю буду на спиннинг он на удочку окунь клюет как заполошный ну-ка-ну-ка ну -ка, что там у тебя посмотрим сейчас поплавок стоит Сглазил. Ну ладно сейчас я буду настраиваться и посмотрим что здесь есть так, попробуют на такого джига двойной. Ну что, подперли? Ну давай. отцепляется цепляется, не пойдет. Ух ты! О, кого-то поймал. Щуренок. Щуренок. Смотри, как а, сорвалась. Была первая поклевка, щучка. Но я бы ее, если поймал, все равно бы отпустил. Но начало есть. Пусто. Что-то село. Слышишь? Вон. Вон она. А! Сошла. Сошла, падла. Мелкая. А, хорошо закинул. Где-то ходит щучка. как играет на удочку пробуем сразу что-то клюет смотрим что там похла мелкая беги дальше птички поют кто-то пытается клюнуть Эх, ты мимо Мелочная. мелочи тут много плюет о о латвина хорошая раз закинул давай давай давай давай а! Это вообще что-то, блин Отпустим Живцы Давай, плотвичка! Мимо Блин, уже объели О! Ох ты, нифига себе даже поднять не мог не знаю что там было сейчас мы ее возьмем эх ты что ты срывается мелочь давай что-то клюет Они съели ли у меня там. Ах, ты. О, акунь! Хорошая окунишка. Поклевка. О, О! латвища. Смотри, какая. О, Опять смотри, платвища. О! Хорошая платвища. Итак, друзья, заканчивать надо рыбачить, уже комары заели. Сегодня были щучие поклевки, у меня две. Ну, блин, мелочь. На Усане хорошая клюнула на подкидуху. Но около берега сорвалась. Взяла плохо. Ну, а поймали так плотвы, окуней, подъязков, несколько штук мелких. В общем, где-то пол ведра. В общем, вечерний клев у нас получился. Поклевки были. Так что всем пока на этот раз. Увидимся в следующей. До свидания.